Привет, друзья! Сегодня я бы хотел с вами поговорить так открыто э, о такой теме, как Синий Кит. Меня он, честно говоря, мягко так задолбал. И как-то я вот наткнулся на переписку, которую я сейчас вам покажу, э, про человека, которого нашел куратор вот этой вот группы, Синий Кит. И он, честно говоря, сильно запаниковал. И вот сейчас я... Полную переписку покажу. Она, конечно, слишком длинная, но вообще интересная. Э, так, давайте начнем читать. Так, матюки, меня куратор нашел, бля, сейчас обосрусь. И тут как бы вот этот куратор, как он себя так назвал, пишет вот... Никита, весна, пересечение параллелей, вы вошли в нашу орбиту. Для связи с вами выбран метод добровольного попадания в ди... Детермированное облако, основа контакта, код зеленый. Отсутствие решения ведет к принуждению код красный. Триангуляция запущена из-за отсутствия желания проявления контакта. Э, ну, сперва он его психологически, мягко говоря, задавил. И тут он реально запаниковал. Сейчас он... Ну, это как бы не переписка, а беседа. Че это, кору? Одно и вообще смешно того, что произошло с этим человеком. Вот он пишет это по-настоящему. Не смешно. Никита, выходи оттуда. Я в полицию пойду. Ты прикалываешься. Я, я не входил. Да бред какой-то. Он знал, что я ищу хэштеги. Так, ну дальше бред пошел пошел пошел бред. Синего кита. Пульс 5000. Ничего себе. Что делать? Кто это? Это аккуратно. Да ничего не делай. Не тупи. Добавь честного чела и все. Мне кажется, он тупо прикалывается. Ну, тут с одной стороны, в принципе, можно... Думаю, что он прикалывается, а может и не прикалывается. Сейчас дальше мы выясним, что случилось. Так, ну не о чем. Подожду, что будет дальше. А дальше-то будет интересно. Вот тут триангуляция. Это один из методов создания сети опорных геодезических пунктов. То есть, грубо говоря, вас могут найти спокойно благодаря этой триангуляции. Походу я больше не атеист. Дичь. Так и не понял, что это. Так, дальше. Все, опять он звонит в полицию. Завтра же или участок. Прям такой весь из себя. Или нет, дойду ли я до участка? Я думаю, что это бред. А я нет. Хз, что делать? Я за неслужу поддержку сейчас. И вот тут нас, наш э, потенциальный куратор. Отправляет моему другу. Его же координаты. То есть он взял и спокойно нашел человека. Вот он пишет: диспозиция, номер, бла бла Какой-то тут, тут это, и местонахождение. Почему, как видно, куратор из Украины? Потому что на карте написано Вулица, Пивденна, то есть Пивденна, по-моему, северная. Ну, короче, неважно, я не помню сильно. Вот теперь я обосрался. Он знает, где я живу, и сейчас умру. Зовите скорую. Да потому что над ним просто прикалываются. Интересуется дойти, может, до хера времени. И не могу. Могу смело сказать, что все это наебалово. Сейчас посмотрим, действительно ли это так. Они делают все это по-другому, ты-то точно не шаришь в этом. А ты капец, как знаешь. Меня вычислили. Могут вы найти и фейки кидать. Сначала устанавливают психологический контакт. Вот, в принципе, начиная с этого момента, начали его запугивать. Ты понимаешь, меня вычислили. Что, типа, скажи, что я тебя побудил вступить нам в группу. Никита, просто добавь его в ЧС и все. Так. И вот он ну, опять отправляет психологическое сообщение глушителям, не убийство. То есть, якобы, намекает ему выполнить все требования группы там, всякие задания либо его, конечно, убьют. Так. Дальше, дальше, что здесь еще? Ужалил. Ага, удалил. Он не спалится. Не оставил судов. Даже родителям не могу позвонить. И в полицию тоже. Я умираю. Сейчас умру. Успокойся. Позвоните родителям. И тут начинается откровенная паника у человека. Ой. Начинает паниковать. Материться. Просит позвонить. Действительно... Такое напряжение. Тут пошло-пошло-пошло, пошло, пошло. Опять он тут. Паника-паника. Я кину, батин. Пожалуйста, дайте. Сердце рвется. Так, так, так. Что еще тут? Ну и, грубо говоря, вычислили его. IP-адрес и якобы Ну и начинает запугивать конечно Ну с этим человеком в принципе все нормально осталось Так что еще тут вообще ну, в принципе, все, что я хотел показать о таких вот ситуациях, где запугивают людей вот эта вот гребаная группа Синий кит. В принципе, желаю вам не попасться на такую группу. И не советую вообще вступать. Вот видите, на таком вот человеческом примере. Один человек уже попробовал вступить, и из этого ничего хорошего не получилось. Так что лучше туда не лезть. Это потом заманивается и как запугивается. И человек все-таки суицид. И всякое такое прямой путь на кладбище. С этим человеком, который я вам показал пример, все случилось нормально. родители приехали, все выяснили. Человек удалил свой аккаунт, который запугивал этого человека. И все разрешилось мирным путем. Хотя тут даже, по-моему, где-то написано было, что. Вот. Отсутствие страха, подчинение выполнения, ведет к уважению такова неизбежной участь людей. Uh... Ну, на этом все. Ставьте палец вверх, чтобы не попа. Чтобы вас не затянуло в эту хрень. Всю. Подписывайтесь на мой канал, естественно. Смотрите предыдущие видео. Они очень интересные тоже. Пишите в комментариях, что вам понравилось, что не понравилось, что хотите, чтобы я. Сделал. Всем пока.